Привет, ребята, добро пожаловать на канал. Сегодня у нас экстренный видеоролик и есть одна интересная новость. Binance ограничивает счета пользователей РФ, которые превышают 10 тысяч евро. Все вы знаете то, что у нас в последнее время были проблемы с биржами. Кто-то собирался блокировать, кто-то просто блокировал счета там на разных NFT-маркетплейсах. То есть были разные ситуации. Возможно, у нас могли появиться проблемы с стейблкоинами, но это все, знаете, так проходило мимо уха, возможно, не коснется. Но как можно заблокировать, допустим, USDT? с тейблом, которое все пользуются. Но, видимо, все заходит слишком далеко. Я против какой-либо э, вообще военной агрессии. Вы это сами все прекрасно понимаете но сегодня не об этом у нас не политика давайте просто разберемся что делать дальше пользователи которые попадают под эти ограничения они могут только вывести свои деньги вводить деньги они не могут если у них открыты какие-то позиции на споте, если открыты позиции на фьючерсном аккаунте все эти позиции нужно закрыть полностью по Почитайте эти подробности вы можете уже в телеграм канале кликнуть по ссылке и здесь уже все более подробно описано те ребята которые у себя держат на балансе меньше 10 тысяч евро их это как бы не коснется можно торговать но опять же это возможно вопрос времени будет ли бинанс полностью блокировать аккаунты я думаю нет потому что сформировалась реально огромная просто русскоязычная комьюнити это вопрос времени когда это все грубо говоря закончится тогда понятно вернут аккаунты как бы и ну не то что вернут а восстановят полную так скажем, возможность пользоваться россиянам, и также будут пользоваться хорошо украинцы, хотя вот опять же недавно проходили интересные сейлы, но не знаю, почему так получается. В Беларуси вообще Binance изначально был недоступен, надеюсь, нам вот по окончании всей этой ситуации, может тоже Binance включить. По данному моменту тут что-то говорить сложно, если у вас больше 10 тысяч евро на балансе, если вы их держите, то ли в стейкинге, я не знаю, на фьючах, на споте, все, выводите. Если у вас меньше 10 тысяч, можете спокойно пользоваться, но все равно это держите в голове, рано или поздно, возможно, придется искать новую площадку. Хотя я бы уже искал тот же Байбит, биржа Хобби, можете биржу FTX взять. Я лично не знаю, что вообще у меня будет по контенту на канале, потому что я в основном делал торговлю на том же Binance, я вел через терминалы, а сейчас такой появляется вопрос, и вопрос с контентом тоже становится такой ревром. Опять же, давайте поговорим про стейблкоины, потому что это важно понимать. Важна не только диверсификация по биржам, но также важна диверсификация еще по стейблкоинам, потому что есть, например, на, так скажем, на грани смарт-контракта заблокируется возможность вывода денег с USDT, ну тогда, ребята, это вообще будет задница, поэтому пока пока все вот так есть, лучше ознакомиться, есть USDC, UST, Teraluna, потом и да, можете использовать эти стейблкоины, но опять же, ребят, нельзя использовать все деньги в одном стейблкоине, я вам хочу просто показать пример, недавно в сети Waves стейблкоин USDN, вы сами посмотрите, просто был обвал стейблкоина. Да, он, конечно, восстановился. Да, я его еще старался по 0.85, по 0.75 откупать, но это, ребят, было все равно как бы страшно. Стейбл валится. Непонятно, что делать. Много негативных новостей. Просто все сливали, грубо говоря, стейблкоин в минус там 30, 25, а то и 40%. Поэтому... Будьте внимательны, распределяйте свои деньги не только, как я говорил, по биржам, та же Bybit, Hobby, FTX, еще распределяйте по стейблкоинам. Берите децентрализированные стейблы, потому что опять централизированные, можно спокойно, так скажем, на грани смарт-контракта заблокировать. Можете закинуть реально на DAI, UST. UST, кстати, у нас уже третье место по капитализации по стейблкоинам. Сместил BUSD, тоже очень так интересно. В общем, ребята, я надеюсь, вам сама механика, моих мыслей понятно то что да происходит то чего как бы многие не ждали то чего казалось вроде как невозможным но оно все возможно сейчас я кстати нахожусь на э -э форме, который проходит по криптовалюте вчера мы пообщались с ребятами было крутое такое мероприятие там говорят про фарминг и про стейкинг то есть много такого вот интересной штуки но знаете прям каких-то таких вот инсайдов я вчера еще э, не заметил вот ребята получился такой вот видеоролик не забывайте ставить пальцы вверх подписываться на канал если вам эта информация была полезной также подписывайтесь на телеграм-канал там у нас информация выходит всегда оперативно быстро всегда будете в курсе всех событий Всем удачи, всем профита, всем счастья, всем мира, всем пока.